I thought my traveling days were through. But when I first met you, I thought my traveling days were through. Этим концертом Тим Истон завершил большой гастрольный тур по России. Музыканты США уже выступил во многих городах нашей страны, среди которых Сочи, Краснодар, Москва, Сургут. На Дальнем Востоке он сыграл в Якутске, Хабаровске, Магадане и во Владивостоке. Здесь много холмов, океан я сначала не увидел, но побывав на Орлином гнезде, я увидел прекрасный портовый город, подобно Сан-Франциско или Сиэтлу. Люблю города, связанные с рыбалкой. Во время гастрольного тура по России Тим Истон начал вести блог для одного из крупнейших изданий, специализирующихся на музыке американо. После своих первых выступлений в Сочи и Краснодаре Тим Истон написал, что путешествия помогают избавиться от стереотипов, и он ближе узнал русский народ. Тур прошел великолепно. В России за три недели я увидел больше танцующих людей, снимающих селфи, чем за 10 лет в Америке. Я изучал русскую литературу долгое время и понимал, что у вас за страна. Я общался с русскими в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Yeah, I, maybe you don't drink Есть стереотип, vodka, что русские много пьют водку. Это не you так. Beer, Вы, как и американцы, любите пиво. И русские, кстати, больше смеются, чем я ожидал. That, you know. <laughs> Тим Истон родился в штате агая Свою первую группу он основал во время учебы в колледже. Но главными музыкальными университетами и источником вдохновения он считает опыт путешествий и гастролей по США и миру. Когда я был маленьким, я жил в Японии, мой отец там работал. И, кстати, он в 70-х был в России. Я часто вместе с ним колесил по миру, может, поэтому путешествия стали моим пристрастием. Ездить по свету, узнавать новые страны, новых людей. Закончив колледж, Тим семь лет играл на улицах и в барах Парижа, Лондона, Дублина, Амстердама, Мадрида и Праги. Эти годы стали временем становления его творческого стиля. В своих рок-балладах Истон рассказывает истории о жизни и о людях. Тим сочиняет песни в стиле фолк или американо. Это своего рода смешение различных традиций американской музыки – рок-н-ролла, блю-грасс, госпел, ритм-н-блюз. Мне нравится старая добрая американская музыка. Я люблю рок-н-ролл, меня вдохновляют Битлз. Они показали американцам, как может звучать их музыка. Я также люблю Боба Дилана, сейчас слушаю Владимира Высоцкого. Я люблю поэзию. И по прилету к вам я пошел к памятнику поэта. За три десятка лет Тим Истон проделал путь от уличного музыканта до автора альбомов, с которыми заключали контракты крупные студии звукозаписи. Его композиции попадали в американские чарты, звучали в кино и на телевидении. В настоящий момент его дискография насчитывает более 10 сольных дисков, многочисленные записи с различными группами и исполнителями. Свой последний альбом Истон записал в 2018-м, после чего совершил большой гастрольный тур по Северной Америке, Японии и Европе. Этот релиз Тим посвятил 30 годам неразначению разрывной дружбы с ПАКа акустической гитарой. Uh, это гитара friend, мой лучший друг. He, 30 Мы с ПАКа уже вместе 30 лет. Я начинал музыкантом на улицах Европы. И этот альбом ⁇ uh, это любовное письмо моему другу. Я горд играть на этой гитаре в России. Вот эти все потертости – это следы моих рук. Дмитрий Беломеснов, Андрей Толстихин. Новости на восьмом.